Мы в дороге и мы вместе с вами отправляемся в нашу деревню в Афьоне. Многим из вас очень понравились наши видео из деревни. На канале есть видео с прошлого нашего посещения деревни, когда была свадьба у племянника Ихана. Оставлю ссылки в описании к этому видео, обязательно смотрите. Там было 5 или 6 видео. И сейчас, имея возможность, мы отправляемся в деревню. Сейчас в деревне настоящая красота. Сейчас по всей Турции очень красиво. Зелень, цветут цветы. Кто не смотрел мое предыдущее видео из Алании, смотрите. Просто невероятно красиво. А во Фьоне цветут маки и спеет вишня. Поэтому мы с вами посетим все эти очень классные места, очень красивые места. Расскажем вам больше о Турции, о э, обычной Турции, не туристической. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал обязательно, если вы не подписаны, чтобы пропустить эти интересные видео. Но прежде всего, прежде чем мы начнем вам рассказывать о дороге, показывать, что мы видим по дороге, я хочу поблагодарить всех вас, кто нас поддерживает, всех вас, кто пишет сообщения, кто присылает сообщения на WhatsApp, ну и, конечно же, друзья, всех тех, кто угощает нас чашечкой кофе за нашу работу всем вам большое спасибо для нас это очень очень много значит это очень очень большая помощь в такое непростое время кстати друзья помните мы с вами делали розыгрыш сертификатов новогодних сертификатов на 100 лир в разные магазины если у вас есть эти сертификаты и вы их не использовали эти сертификаты были до декабря этого года но к сожалению в связи с сложившейся ситуации многие из вас не могут приехать Ну, большинство или все из вас не, не смогут приехать скорее всего и воспользоваться этими сертификатами поэтому пожалуйста напишите мне кто не смог воспользоваться этими сертификатами или э -э и э, мы договоримся с магазинами, чтобы эти сертификаты перенесли до декабря следующего года. И, приехав в Алане в следующем году, вы могли бы воспользоваться этими, э, этими скидками. Пожалуйста, напишите, и я тогда посмотрю, сколько человек в каких магазинах. И я обязательно договорю, чтобы не пропали ваши скидки. Ну и о, еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто кто нас поддерживает, это невероятно классно, и это дает стимул работать дальше. И вчера целую ночь, друзья, точнее, не целую ночь, а мы выехали в 6 утра, вечером мы не спали практически до утра и обсуждали с Айханом новые варианты, как можно будет сделать так, чтобы ваше, ваше посещение Алании было не только интересным, полезным и приятным, совершая покупки в Алании, вы могли экономить как можно больше средств и делать много классных и качественных покупок. Мы придумали еще новые фишки к нашему проекту, и если вы хотите нас поддержать, то в описании к этому видео есть наши контакты, куда вы можете отправить свои донаты на наш счет в банке, угостить наш чашечкой кофе, и благодарность свою э, в размере суммы чашечки кофе в вашем городе вы можете отправить на наш счет. Большое вам спасибо, друзья. Это просто невероятно. Это просто... Э, я даже не знаю, как описать словами. Словами это неописуемо. И как я написала э, в э, посту, в своем, в комментарии. Целого мира мало, чтобы выразить вам свою благодарность. Спасибо большое. Ну а сейчас, друзья, едем в деревню. И смотрим все самое интересное и классное по дороге. Сейчас мы едем по дороге, которая ведет из Алани в Анталью. Из Алани в Анталью дорога занимает около двух часов. И можно доехать на трансфере, на автобусе, на своей машине или взять машину в аренду. И, Друзья, мая месяц в Турции, как я уже сказала, это очень красивое время года. Цветут цветы, распускаются деревья, природа готовится к жаркому лету, и сейчас она во всей своей красе. Дороги в Турции очень хорошего качества. В описании к моим видео, в описании к этому видео, смотрите ссылки на другие видео, где мы подробно рассказываем и показываем. Поэтому путешествовать по Турции, ездить по Турции на любом виде транспорта, это одно удовольствие. Ну и, конечно же, путешествовать по Турции на самолете это также комфортно и было комфортно и было дешево. Как будет сейчас мы не знаем, но надеемся, что э, в скором времени все встанет на круги своя и мы сможем путешествовать как и раньше по этой прекрасной стране и посещать новые и интересные города и места. Полтора часа в дороге, и мы приехали на первую нашу остановку, чтобы также заправиться газом и бензином мы сейчас недалеко от мановга Там многие спрашивали кстати про цены на бензин они чуть-чуть упали поэтому мы сейчас быстренько заправляемся газом купим что-нибудь сладенькое и поедем дальше Как я уже сказала по турции путешествовать очень комфортно и везде есть заправки на которых можно заправиться газом бензином ну и конечно же есть Маленькие магазинчики Где можно приобрести Различные товары Для автомобиля Для путешествий Ну и конечно купить Всякие разные вкусняшки И здесь видите тоже написано Что пожалуйста надевайте маски Что мы сейчас купим Мы сейчас купим мороженое Можно купить очень много вкусного мороженого. Я люблю. Я люблю вишневое. Вот такой вот щербет. Оно самое-самое вкусное. Ну и, конечно же, Магнум. Тоже дорогой, но очень-очень вкусный. Если подешевле, то вот это вот классикс, кстати, тоже вкусное мороженое. Особенно белое с таким ванильным вкусом. На заправке можно также купить зарядное устройство. Они здесь недорогие и очень хорошего качества так что имейте в виду, можно тоже купить разные разные наушники очень классные тут серебряные какие-то черненькие розовые ну и конечно же много детских игрушек и вкусняшек ну а мы едем дальше сейчас мы находимся в серике заехали в бим чтобы купить попить что-то сладкое и, друзья, если вы путешествуете по Турции и хотите сэкономить деньги, также не забывайте о том, что на протяжении многих дорог есть очень много магазинов BIM, Shock, Migros и так далее. И эти магазины вы все можете увидеть на карте Google, они все обозначены. Здесь вот такое вот сильное движение, потому что дорога идет в центр города. И смотрите, в Серике также, в муниципалитете есть вот такая вот коробка большая, куда можно вещи, которые вам не нужны, также складывать, чтобы их отдавали людям нуждающимся. И в Серике, кто не знает, именно здесь находится знаменитый амфитеатр Аспендас. Мы остановились на дороге недалеко от испарты, чтобы перекусить. Здесь также есть родниковая вода, в которой можно помыть руки. На протяжении дороги везде есть такие родники. Айхан говорит, что вода очень-очень-очень холодная. Партия. И на объезде в город был патруль полиции, который проверяет все машины. И полиция спрашивает, считывают код с идентификационной карты и спрашивают, куда едете, откуда и куда. И также в машине обязательно должны быть маски и дезинфект полиция просто считала код с наших карточек и пожелала счастливого пути вот так вот и мы продолжаем свой путь в нашу деревню ee, daha önce de söyledim ben size Türkiye'nin her farklı yöresel ürünler bulabilirsiniz her şehri, özel bir ürünü var ee, daha önce İzmir'e biliyorsunuz mesela orada Такие магазинчики есть либо на заправках. К сожалению, сейчас он закрыт по понятным причинам. Покажу вам, что есть внутри. Внутри огромное количество разных косметических товаров из розы также лукум и испарта помимо того что знаменита роза и знаменита еще и лаванда здесь есть лавандовые поля поэтому в испарте есть что посмотреть а здесь продаются лукум розовая вода одеколон крем и варенье варенье из розы сто процентов натуральные продукты мы остановились на дороге. Здесь очень сильный ветер, и у нас закончилась вода. И видите, есть вот такие вот источники на дороге, где можно набрать воду. Здесь местные дядечки продают картошку. Айхан спросил, хорошая ли вода. Они сказали, что вода хорошая и пить можно. А, очень холодная классная вода в общем вода это питьевая и бескрайние поля начинается мы уже в афьоне а вот так вот растет пшеница турция сельскохозяйственная страна и афьон знаменит картофелем пшеницей и маком и на дороге, если в Алании вы видите, проезжая, что продают бананы и клубнику, здесь продают картофель. Сейчас узнаем, сколько будет картофеля и на обратной дороге купим. А мы, друзья, продолжаем наш путь дальше. Мы уже в Афьоне, в провинции Афьон. До деревни нам еще ехать несколько часов, но я уже, я уже чувствую... Свободу и красоту этих мест, потому что, посмотрите, какие бесконечные поля за нами а в деревне вишневые сады и много всего вкусного. В общем, едем, едем дальше. Приехали за пять с половиной часов. И сейчас отправляемся в город и в деревню. Наступило утро следующего дня. Мы проснулись в деревне. И здесь невероятно прохладно, красиво пахнет зеленью. Утром сюда приходили пастись козы, коровы. В общем, друзья... Здесь у нас свой огород, здесь растут огурцы, помидоры, капуста, в общем, много всего-всего. И мы с вами в следующих видео прогуляемся по деревне, я покажу вам дом, я покажу, что здесь есть, какие у нас планы, как живут люди в деревне. В общем, вы узнаете все то, что вы не видели раньше. Надеюсь, что вам это понравится. Ну и, конечно же, сейчас покажу немножко расскажу, что здесь есть, что есть деревни. Покажу, как выглядит деревня. А в следующих видео вы увидите все более подробно. В доме у нас два этажа. Около дома есть большой огород, есть разные пристройки. Многие из вас видели этот дом уже в видео со свадьбы. В этом году огород немного расширили, и здесь в этом доме э, в основном бывают бывает старший брат Айхана и его семья, потому что они живут во Фьоне. Ну а постоянно в этом доме никто не живет, потому что все живут в городе, у всех свои дела, работа и так далее. С балкона открывается вот такой вот вид на поля пшеницы, далее поля маковые, поля много садов вишневых. Все это мы с вами увидим и постараемся посмотреть. Очень прохладно, можно даже ходить в куртке. И сегодня погода такая немного пасмурная, поэтому прохладно. Дождь идет, и с интернетом небольшие перебои, но мы привезли свой модем, поэтому теперь с интернетом у нас проблем никаких. Слышите звуки природы? Птицы пели всю ночь, а с утра, уже в 5 часов утра, слышны бубенчики баранов, коз, которых ведут на поля, чтобы щипать траву покажу вам быстро как выглядит деревня деревня выглядит вот так и здесь каждое утро проходят стада коз баранов которых ведут на пастбище и полностью по деревне мы с вами прогуляемся чуть позже а сейчас быстро быстро покажу вам что у нас здесь есть дом еще находится на стадии постройки на стадии покраски в общем на стадии здесь уже можно жить но все еще нужно облагораживать здесь сарай для время вечернего здесь будет гараж и вот такой вот у нас сад прошел дождик и очень очень холодно. Я прям аж мёрзну в своей кофте. Сейчас быстренько покажу, что у нас здесь есть. Как я сказала, в доме два этажа. Здесь мы оставляем обувь, чтобы подняться наверх. На первом этаже спа... одна спальня, две гостиные, кухни, А наверху три спальни, туалет. Внизу тоже есть туалет. И большой балкон какой вид у нас открывается с балкона сейчас я вам покажу на деревню. Дом видите еще не доделан здесь положили плитку но все это будем красить и облагораживать. Вот такой вот вид открывается на всю деревню. Друзья, я надеюсь, что вам было интересно это видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, комментируйте. Ну и, конечно же, ох, холодно. Смотрите новые видео из деревни. Будет очень много всего интересного. Вот смотрите, когда я с вами прощаюсь, как раз идут коровки. Идут коровки. Сколько их? Три. Ой, маленькие телята. Мы с вами, кстати, тоже сходим к... Нашим знакомым, которые здесь живут, у них много скота, есть коровы, козы, бараны, куры, лошади. У нас этого ничего нет, потому что мы в деревне не живем. И здесь, в этом доме никто не живет, чтобы следить за животными. С трудом удается следить за огородом, чтобы он не высыхал. А люди, которые здесь живут, у них есть, у них есть и животные, и большие огороды. Так что. Мы с вами туда сходим очень холодный ветер очень холодно я с вами прощаюсь и встретимся с вами в новых видео всем всего хорошего пока пока